Это Светлана, буквально 50-100 метров до моря. Первые этажи у нас полностью уже готовы под коммерцию. Красивый, хороший ресторанчик, да, кафешечка, где можете всегда прийти и очень вкусно позавтракать, поужинать и пообедать. Квартира упакованная полностью, квартира с ремонтом, шикарная квартира, локация, очень интересная цена. Это кухонная зона. Хочу сказать, это тоже камень. Итак, друзья, всем добрый день. Всех приветствую, всех, кто нас смотрит. Вы на самом топовом, самом лучшем канале по недвижимости агентства Сочи ЮДВ. Это тот канал на Ютубе, это то агентство, которое может дать вам максимально всю-всю информацию абсолютно за каждый комплекс. Меня зовут Иван, я вам хочу сейчас показать очень интересную квартиру, жирную квартиру, готовую с ремонтом. Топовая локация – это Светлана, буквально 50-100 метров до моря. Давайте рассмотрим. И я вам еще дам много-много полезной и важной информации, что в нашей локации сейчас происходит на данный момент. Давайте рассмотрим. Вот так вот выглядит у нас именно наш проход к морю. Да? Но сейчас вот эта вся полностью территория, да, это парк. И он на полной-полной реконструкции. Сейчас мы посмотрим, я вам покажу паспорт нашего объекта чтобы вы понимали, какой будет у вас проход, да, к вашему паспорту. Вот благоустройство территории именно парка Фронзе. Вот такая красотища будет, как говорится, от вашей квартиры до центрального, так скажем, пляжа. Именно в городе-курорте города Сочи. Перед нами наш комплекс «Жемчужина». Это наш всем известный пансионат. Будете мимо проходить, можете приобрести себе гранат. А можно не гранат, вон. Такая разная рыба продается. Здесь максимально все. Как говорится, локация это самая оживленная. Ну, наверное, как в Москве считается барвиха. Захотели купить каких-нибудь мини-продуктиков, тоже всегда можно все приобрести. Рядом остановка, все в шаговой доступности. Самое главное, давайте посмотрим, рассмотрим, что за квартиру мы здесь придумали сейчас посмотреть. Вся вот эта территория, прям большой-большой парк. Он сейчас прям возводится благоустройство меняется э, брусчатки, площадки. Все будет очень красиво и замечательно. Давайте глянем, что же нас ожидает дальше. Сейчас мы попробуем пройти, прогуляться. Так, вот он нас пропускает. Ага, увидел, что я с камерой иду и думаю, так, дай-ка я это, не попасть мне на штраф, дай-ка я пропущу. Потому что может запечатлеть же правильно меня. Ну, вот так вот, ладно. Что мы будем? От нашей квартиры, да, это жилой комплекс Светлана Парк. От Светлана Парк до моря буквально 5 минут пешком. Вот у нас уже идут прохожие, отдыхающие, гуляющие. До моря здесь буквально все в шаговой доступности. 2-3 минуты, и вы прямо на побережье Черного моря. Пляж Русалочка, очень много кафешек. Перед нами вот он уже наш комплекс Светлана Парк. Что у нас здесь есть? Первые этажи полностью уже... Так, так, так, что это здесь возводится? Какие-то здесь будут мини-барчики. Мини ну, это хорошо. Ладно, давайте вернемся. О, вот площадка готовится. Скоро открытие будет столовая. Вот у нас подсветка. Ладно, я не договорил. Первые этажи у нас полностью уже готовы под коммерцию. Что у нас в нашем комплексе есть? На, первом, на первый этаж заехала пятерочка. Магазин открытия здесь, здесь магазин Островок Восток. Аптека круглосуточная. В любое время дня и ночи, если вы вдруг приболели, пожалуйста, можете спуститься в аптеку, приобрести себе все, что хотите. Вот так вот максимально красиво выглядит наш комплекс Светлана Парк. И вы должны понимать, что в этой локации есть все. Все для жизни, для отдыха. Это район Светлана. Светлана у нас по московским меркам это Барвиха. Что здесь? Тихо, зелено, красиво есть квартира здесь э, готовая с ремонтом э, скажу так что ничего больше в эту квартиру вкладывать покупать не нужно она упакованная на все тысячу сто процентов друзья а давайте рассмотрим все плюсы все минусы до да, нашего комплекса светлана парк а он находится вот у нас адрес нашего комплекса Закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение, въезд, парковки, площадки. Позади меня, посмотрите, красивый, хороший ресторанчик, да, кафешечка, где можете всегда прийти. И очень вкусно позавтракать, поужинать и пообедать. До моря все в шаговой доступности. Сейчас я вам покажу одну очень интересную квартиру. Какие здесь плюсы? Район, локация, ремонт. Та квартира, которую я вам покажу. В этой локации, в данном ценовом сегменте, хочу сказать, она достаточно даже очень бюджетная. Самое главное, если у вас какие-то возникнут вопросы, вы заранее сразу же пишите, звоните, обращайтесь. Дадим вам самые лучшие какие-то условия, что-то согласуем, что-то пересогласуем. Позади меня сейчас буду проходить детскую площадку. Есть зоны отдыха, есть парковочные площадки. То есть максимально все, что нужно только для жизни. Друзья, давайте мы попробуем... А, вот Наш охранный пост, наша охрана. Попробуем зайти в наш комплекс, кланопарк, где у нас уже консьерж. Посмотрите, вот наша входная группа. Так, я не знаю, пусть это она нас не пустит. Давайте посмотримся. Так, все уже прихорашивается. Мы не не гадано. Тук-тук-тук. Здрасте! А можно к вам? Мы можем пройти посмотреть, как вам дом? Нравится, не нравится? Мне так я здесь работаю. Красивый. Можно посмотреть или к вам подняться? Мы? А мы вот хотели посмотреть, насколько ваш красивый комплекс Светлана Парк. Комплекс вот такой замечательный. Видите, сразу же, консьерж. Так, вы кто? Не пройдете, не пущу. Вот у нас зона лифта. Ну, по крайней мере, мы не будем ее сильно ходить. Вот у вас полностью вся-вся информация Светлана Парк. Вся документация, все есть, начинает интернета. Все, не переживайте, никуда выше не пойду, просто хочу посмотреть, что за комплекс. Ну, сделаем такой небольшой видеообзор. Вы же не против? Сразу же видно, что это все из камня, все натуральное, все настоящее. Хороший комплекс, мне очень нравится. Самое главное, что выйти мы можем только, нажав на кнопочку, и выйдем. Мы одну квартиру посмотрим наверху. Вы же не против? Конечно, не против. Правильно, мы ее застали врасплох, она даже не поняла, что вообще произошло. Ладно, мы сейчас пойдем глянем. И вот, посмотрите, вы спустились, вышли вниз, и сразу можно позавтракать, поужинать, пообедать. Буквально отличный, хороший ресторан. Пойдемте лучше посмотрим, я вам покажу квартиру какая у нас квартира там с ремонтом входная группа лифт работает посмотрите какие высоченные потолки да все аккуратненько дом комплекс готов сдан квартира номер три у нас посмотрите замок просто так не зайдешь Ключ не нужен хочу сказать что это электронный код каждый раз код нужно набирать новый Итак, давайте посмотрим, рассмотрим, что у нас здесь за квартира, готовая, упакованная квартира, полностью ремонт, мебель, техника, ну все. Предлагаю, давайте долго не задерживаться, пойдемте на просмотр. Итак, друзья, давайте рассмотрим квартира Светлана Парк 80 квадратных метров 80 огромная квартира. Давайте входная группа высоченные потолки потолки метра три с половиной очень высокие потолки, входная группа, гардеробная зона. Шкафы у нас полностью. Хотите раз, хотите два, вешалочки есть. Все, что вам нужно, свои вещи вы всегда сможете разложить. Здесь, получается, крючочки, мучочки, все вот эти вот теплые полы, керамогранит. Все красиво, все аккуратно. Вот эти высоченные потолки, они только дают объем и мощь. Что у нас здесь? Дверь первая. Так, что у нас здесь получается? Это у нас как такая ниша, гладильная доска, зона. Можно какие-то там чемоданчики, какие-то коробки поскладывать. Ну, то есть пусть это будет такая потайная ниша. Повернем направо. Это та зона, где в основном люди любят уединиться, взять с собой телефон и проводить время чуть ли не часами на вот этом месте шкафчики шкафчики шкафчики вода максимальный напор горячая холодная вода зеркало шикарное с подсветкой Полотенце, осушитель или как вот там правильно вот уже висят вам полотенца стиральная машинка все подключено все готово. вот такой вот у нас заказной специальный был э, душ тропический душ обычный душ и просто переключается чтобы вода да как бы у нас бежала ванная очень красивая вся максимально из камня подобран вид знаете такой цвет цвет такой приятный все в едином стиле двери подходят совместно стены полы и начиная входная наша с входной группы это у нас комната раз но назовем ее пусть это будет такая интересная спальня шкаф где можно разложить полностью все свои вещи телевизор все готово все упакованное даже есть Постельное белье, кровать заправлена, застелена, свечечки раз, свечечки два, зажгли. А это, я так понимаю, у нас бра. Бра подсвечивается, свет выключили, бра светится. Свет выключили, свет потушили. Есть отдельная такая небольшая окошко, ну пусть она будет, наверное, проветриваемая, что ли, окошечко это. Ну, по крайней мере, все вот так вот аккуратненько и красивенько. Что у нас дальше? Входная наша зона, да, кухонная зона. Стол, небольшой диванчик. Вот такой вот стройный. холодильник, микроволновая печь и духовка. Шкафчики, диван. Я так понимаю, что за дверью у нас будет телевизор. А, да, я угадал. Просторный, хороший, шикарный телевизор. Здесь можно поставить тумбу, у нас еще есть розетки. Это кухонная зона. Хочу сказать, это тоже камень. Сплит-система, вытяжка с подсветкой, все аккуратно, красиво сделано. Замечательная подсветка, все это подсвечивает, посмотрите на потолке, сколько у нас разного света. Барная стойка, на барную стойку можно разложить какие-нибудь там вкусняшки и, пожалуйста, сидеть, кушать и наслаждаться. Вытяжка, все дорогущее, все сделано, все аккуратное. Ага, кто любитель именно вина или каких-то бутылок, вот, пожалуйста, вам бутылочница. Мы можем выйти с этой комнаты на свой, так скажем, балкон-террасу, да, и можем выйти еще с другой стороны, со стороны спальни. Сейчас я вам все это максимально покажу, расскажу. Что здесь? Вторая спальня. Не забываем, спальня раз, спальня два. И вот здесь еще можно тоже диван разложить, или можно перед сном смотреть футбол и точно так же раз и уснуть. Давайте рассмотрим вторую спальню. Вот у нас точно так же стоит красивый шкаф. Посмотрите, насколько все подобрано в едином стиле. Нет ничего какого-то разношерстного. Если цвет светлый, темный и ближе какие-то деревянные цвета под дерево, что тумбочки, что кровать, прикроватная часть, пожалуйста, шкаф и даже вот светильнички. Что здесь у нас? Тумбы, кровати заправлены, полностью готовы, шкаф телевизор Сразу же выход на кухню. И здесь у нас есть... Давайте выйдем на балкон. Балкон у нас на балконе, на балконе, на балконе. А на балконе у нас ждет наша зона отдыха. Вот такой вот у нас вид, пожалуйста. Ротанговая мебель, диванчики, сидушки. Когда идет дождь, можно как бы, знаете, выйти на балкон, посидеть и понаслаждаться. Буквально у нас сразу же здесь маринопарк, и за маринопарк до моря идти буквально ровно 3-4 минутки. Вот такая шикарнейшая у нас квартира. Ну что, друзья, вы посмотрели квартиру, посмотрели обзор, я предлагаю, давайте подводить просто итоги. Диван очень удобный, комфортный, прям не хватает бутылочку там мохито безалкогольного, включить вечерний футбол и смотреть, что у нас здесь есть. У нас есть, давайте. Плюсы и минусы. Шикарная квартира, локация, очень интересная цена, лояльный продавец, который готов обсуждать цену всегда, договариваться, идти на какие-то компромиссы, чтобы было всем выгодно, все были довольны и улыбались. На первом этаже в нашем комплексе Светлана Парк есть коммерция, это магазины, аптеки где можно приобрести аптека, аптека круглосуточная, магазин, пятерочка, по-моему, допоздна работает. До моря буквально все в шаговой доступности, три минуты пешком, и вы на море. То есть, квартира упакованная полностью, квартира с ремонтом, квартира э, даже постельная заправлена, тапочки есть, полотенце висит на полотенцесушители Есть максимально полностью все. Э, хотите, сдавайте. Хотите, приезжайте отдыхать. Хотите, просто проживайте в ней, живите. И тем самым вы будете понимать, что вы живете именно в самой центральной локации города Сочи. Это район Светлана. Что могу вам сказать? Я думаю, что я вам все сказал, все показал. Если вам понравилась эта квартира, максимально комментируйте. Комментируйте абсолютно все. Задавайте любые вопросы. Будем отвечать вам на все ваши вопросы. Цену уточняйте, потому что цену, я еще раз повторюсь, можно обсуждать всегда. В этом диапазоне, в этой локации, это самая лояльная цена для такого сегмента, для такой квартиры. Если вам понравился этот обзор, ставьте вот такущий лайк, я буду вам безумно благодарен. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики, чтобы быть в курсе всех событий, не пропускать, потому что для вас мы показываем самую интересную недвижимость города Сочи. Да мы даже показываем вам полностью всю недвижимость от А до Я, чтобы вы были в курсе всех событий, находясь у вас там где-то у себя в городе, сидя на диване, просто за просмотром смотрите и понимаете, что и как. Это был ваш любимый канал Агенфа Сочи ЮДВ на Ютубе. Меня зовут Иван. Всем пока.